Всем привет, дорогие друзья, из потрясающей летней, красивой, зеленой, солнечной Алании. Как вы видите, мы находимся на одном из самых лучших пляжей, на пляже Дамлатаж. Здесь жарко, красиво, ну, в общем, лето в разгаре. Ну, а сегодня мы с вами идем в потрясающий ресторанное кафе, который называется 140 Coffee Bistro, который находится совсем недалеко от пляжа Дамлатаж. И от центральной улицы Ататюрка. Сейчас мы отправляемся для того, чтобы после жары прогулки на пляже отведать вкусных коктейлей, ну а вечером пойдем на ужин. Поэтому в описании к этому видео обязательно смотрите ссылку на ресторан, приезжайте в Аланию, наслаждайтесь потрясающей природой, морем, солнцем. Ну и, конечно же, очень-очень вкусно Кушайте и наслаждайтесь той кухней, необычной кухней, которая есть именно в этом ресторане, потому что это один из самых уникальных ресторанов Дорогие друзья, мы уже пришли в кафе Бистро 140. Сначала расскажу, как найти это кафе. Найти очень просто. Находится в самом центре Алании. Если идти по направлению с той стороны, то с той стороны находится пляж, Дамлатаж и археологический музей Алани. И прямо напротив находится аквапарк. А если идти со стороны улицы бульвара Ататюрка, вот вы видите, прямо за мной находится бульвар Ататюрка, и буквально метров 50 рядом с автобусной остановкой нужно повернуть, перед, опять же, аквапарком и 140 кафе Бистро 140 найти очень просто. Зайдите в их социальные сети, посмотрите, как не просто вкусно, но красиво готовит шеф. Ну и, конечно же, ссылка на местоположение. Также в описании к этому видео. Все контакты, если у вас возникнут какие-то вопросы, тоже есть. Ну а сейчас идем после жаркого пляжа пить а, холодный кофе и лимонад домашнего приготовления. Помимо того, что здесь а, просто потрясающее меню, но кушать мы будем здесь вечером. Здесь а, шикарный бар и огромный выбор различных коктейлей и кофе. Айхан, например, заказал себе сейчас э, холодный кофе, а я заказала лимонад. Э, лимонад есть двух вкусов. Здесь также есть алкогольные, безалкогольные напитки, коктейли. Выбор очень большой, поэтому придя сюда, вы обязательно найдете то, что вам будет по вкусу. Ну а сейчас э, наш бармен, вот он наш бармен, он готовит нам сначала холодный кофе. Более 7 лет он работает уже барменом, что говорит о том, что здесь действительно очень-очень вкусно и бармен профессионал. Друзья, помимо того, что здесь очень вкусные напитки, кухня, не забывайте о том, что вы сюда можете приходить на завтрак, ну и, конечно же, на лач, ну и заходить на, например, охлаждающие напитки, кофе, проводить даже здесь какие-то свои встречи приходить с друзьями вечером. Смотрите, какая красота вот такого вот плана здесь подают лимонад и холодный кофе. Обязательно приходите, наслаждайтесь вкусными напитками, пробуйте каждое блюдо в меню. Я уверена, что для вас это будет настоящее приключение в кухне разных стран. Ну, а мы с Айханом пьем наши напитки и идем работать дальше. Как я говорила раньше, обязательно в описании к этому видео смотрите контакты этого ресторана, 140 кафе бистро и приходите на вкусные обеды, завтраки и ужины. Ну и, конечно же, здесь также очень классный бар. А повара здесь профессионалы, поэтому, когда вы приходите в этот ресторан, не забывайте изучать меню. И самое главное, общаться с поварами, потому что именно они подскажут вам, что сегодня самое лучшее и вкусное меню. Я здесь очень люблю суши, я попробовала уже все виды суши. Здесь очень классные стейки, еще здесь очень вкусная азиатская кухня, такая как тайландская, корейская, японская, ну и, конечно же, китайская. Здесь также большой, огромный выбор кальянов. Вы можете посмотреть на сайте или в социальных сетях. Ну и, как я вам говорила раньше, здесь также очень классный бар, где вы можете заказать огромное количество просто потрясающих, начиная от потрясающих вкусных коктейлей. Здесь делают э, лимонад из черники. Натуральный лимонад из лимона. Ну и, конечно же, огромное количество разных алкогольных коктейлей или без алкоголя. Поэтому изучайте меню, приходите и наслаждайтесь, наслаждайтесь потрясающей атмосферой. Еще также, что прежде чем я покажу вам меню, что еще мне здесь нравится? Мне очень здесь нравится сама атмосфера. Посмотрите, вы можете сесть за стол, также можете расположиться на кресло. Ну и, конечно же, если вы приходите большой компании, здесь очень много места для того, чтобы праздновать какие-то важные события, встречаться с друзьями, праздновать свои дни рождения. Если у вас есть какие-то пожелания по меню, вы хотите его как-то, например, для своего события улучшить, шефы, которые здесь готовят, они помогут и предложат вам самый лучшие продукт. Егор у нас здесь уже сидит смотрит меню выбирает что же можно а, сегодня заказать и друзья как я вам и говорила здесь есть обычное меню и меню суши здесь огромный выбор роллов а здесь есть вегетарианские с разной рыбой с угрем с креветками и друзья я хочу сказать вам что здесь ну, наверное, самые лучшие роллы, которые я когда-либо ела не просто в Алании, а вообще. Как представляет все это шеф, как он все это украшает, вы увидите чуть позже. Ну, а здесь я пробовала очень много, но сегодня я заказала, кстати, попросила шефа сделать мне два блюда самых лучших роллов, ну, которые он считает на свой вкус. Также здесь есть, поэтому... Если вы хотите суши, лучшие валани, обязательно приходите. Ну и, конечно же, Егор, что ты у нас выбираешь, скажи, пожалуйста? Как я вам и говорила, здесь представлены различные блюда. Здесь есть индийская кухня, японская кухня и есть блюда, например, тайландской кухни. Айхан у нас очень любит гамбургеры, которые из них, вот этот. Он очень-очень вкусный. Вчера Егор у нас пробовал курицу, да? Да, курица такая очень мягкая. Очень мягкая. Сточная. И поскольку и это соус, самое главное, очень да, поскольку это азиатская кухня, это немножко специфическая, да, сладко-кислый соус у них. Но они очень вкусные. Сегодня а, Айхан заказал у нас опять гамбургер. Егор заказал стейк, да. Ну и конечно же вы можете заказать, например. Так, добавку, да, картофель, обжаренный картофель или, например, что-то другое по желанию. Как я уже сказала, здесь идут клиентам навстречу. И совершенно огромное меню у них кальянов, холодных напитков, алкогольных напитков, безалкогольных напитков, ну и, конечно же, коктейлей. В общем, друзья, 140 кафе Бистро, один из самых вкусных и лучших ресторанов в Алании. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно приходите сюда. Сейчас покажу вам немножко атмосферу интерьера, а дальше будем вкусно кушать. Друзья, вот такая вот здесь потрясающая атмосфера. Постепенно опускается ночь на город, и здесь становится все лучше и таинственнее. Ну, э, суши мои уже пришли, как вы видели, принесли, они готовы. Сейчас ждем блюда для Айхана и для Егора. А вы э, представьте, как бы здесь здорово было праздновать свой день рождения или какой-то еще другой э, праздник. Пойдемте, я познакомлю вас непосредственно с шефом. Э, суши мои он уже приготовил, а сейчас готовит какое-то другое блюдо. Вот наш Самый главный шеф они uh, просто невероятно классные профессионалы сейчас вас с не познакомлю шеф мерава как вы очень хорошо ресторана он из индии и посмотрите опять же uh, this вы Классический uh, лосось. Четыре года он работает уже в Турции и более шести лет готовят суши, роллы. Также он готовит uh, индийскую, китайскую, тайланскую и японскую кухню. This is a very special way of serving sushi. There is uh, ice here, Yes, there is right? ice. Yes. And you have also lemon here, wasabi, yeah. And ginger. Ginger. Yes. So uh, this is because it's very hot weather no is not about head, hot weather it's uh -huh. all about something special to special guest for you know if you uh -huh. have some special guest we make something special from our side okay so, make some so i ask you yeah. make something impress, special, special so i make uh, okay for special. great normally in the uh sashimi raw fish uh -huh. we are giving see this one In ice, we put salmon, tuna, uh -huh. this, that, that, and just uh, put because okay. it will not melt on the table. We put because we put salt mm -hmm. when, we, I, when uh, you put salt in the ice, it will stay. Okay, it will not. Melt. And what's special with this roll? This is bonsai roll, uh -huh. and uh, there is shrimp, shrimps, cucumber, uh -huh. cheese. On top is unagi, salmon, and avocado. Uh huh. Yes. Very nice. And also this one. This one is uh, tataki roll. Uh -huh. No, sorry. Uh, spicy serum. Okay. <laughs> yeah. What is this sauce? This is spicy sauce. Ah, spicy uh, sauce. Yeah. Okay. And inside this? This inside is uh, shrimp omelette. Uh huh. Egg omelette, shrimp and uh, cheese. Wow, egg omelette. Very nice. It looks nice. I don't want we'll to eat it. You just no. Just I look at it, it, you, you will like it. I know. Yeah. yeah. I know you make большое! Друзья, yes, uh, yeah. uh, наш шеф, uh, when people first come, for example, for the first time to your restaurant? Which uh, rolls do you offer? Like what kind of rolls? Oh, do you... this one, this spicy is there. Okay. Uh huh. Bonzai roll is there. Uh huh. And. Uh... And you said you offer for the first time this, ones, this right? one, This uh one -huh. and Milo hot roll Another. and uh, bonsai roll. Uh huh. Fuchito. And when people come, for example, not for the first time, like we are, you can serve them something. Yeah, something like special. this. We can make lots of things, special. Okay? Uh huh. And uh, also Особенные бургеры и, конечно же, картофель и стейк, стейк. Игорь, у нас сегодня. А, ah, what I to ask you about? About this это кукумбры. Это пикл кукумбр. Это To make with uh, dip in vinegar. Uh -huh. To make some pickles, some sweet and sour. Uh -huh. And, this, and this is cabbage kimchi. It's not real kimchi, but it's something, you know. Because kimchi is uh, spicy, uh -huh. Uh -huh. and very people fun. are not like spicy. Uh -huh. So make something different. В общем, вот такие вот здесь тоже закуски. Thank you very much. Thank you. We well enjoy. enjoy your food. Thank you. you want something? Left? Thank you. Thank, thank you. you so much. Uh, друзья. Посмотрите, какая потрясающая презентация на столе. Шеф у нас ушел, потому что он очень занят. Но сейчас быстренько хочу вам близко показать стейк. Посмотрите, какая красота. И, конечно же, самое главное, что здесь очень-очень вкусное. Это вот такие вот потрясающие, шикарнейшие бургеры. Когда Ихан приходит сюда, посмотрите, какая вкусная тина. Он ест их. Уже, наверное, второй или третий раз. В общем, всем, кто кушает приятного аппетита, мы тоже будем наслаждаться и поделимся с вами впечатлениями. А вы, опять же, смотрите контакты этого ресторана в Аланье, в описании к этому видео и обязательно приходите. Вы не разочаруйтесь, потому что вы всегда знаете, что мы советуем вам только самое-самое лучшее. Всем приятного аппетита! Егору, Айхаду, мне всем приятного аппетита! Друзья, это было очень вкусно. Как вы видите, у нас стол пустой, ничего не осталось. Сейчас, наверное, ждем, может быть, чай, кофе. Но действительно очень-очень вкусно. Как вы видели, как вы поняли из этого видео, в этом ресторане очень разнообразное, особенно, меню напитков. Поэтому, если вы, опять же, находитесь где-то рядом, да, даже если вы находитесь не рядом, а живете, например, в Махмутлане или в других районах, Обязательно приходите сюда днем, например, после пляжа, в жаркую погоду, на прохладные напитки, на какие-то освежающие десерты. Днем можно приходить на ланч и также пробовать разные блюда. Например, здесь очень интересные вкусные салаты. Ну, а вечером, как вы, можно, например, поесть роллы или, конечно же, отведать традиционные, скажем так, блюда тайской и китайской кухонь как вы видели, с шефом я вас уже познакомила поэтому вы можете не сомневаться и приходить сюда, зная, что вам приготовят очень-очень вкусный блюдо. ну а, а от тебя хочу пожелать, чтобы ваша жизнь была такая же вкусная, как в меню в этом ресторане и как вот эта прекрасная вечерняя музыка, на самом деле очень расслабляющая. После тяжелого рабочего дня мы здесь просто наслаждаемся. Нам было здесь очень вкусно, красиво и приятно, поэтому вы тоже обязательно приходите в кафе Бистро 140, который находится в самом центре Алани. Все контакты этого кафе-ресторана и в описании к этому видео. Обязательно пишите мне свои впечатления, когда вы здесь побываете. Ну и, конечно же, кушайте вкусно и проводите время с удовольствием. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.